Let me see.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 «Призри на смирение» означает «обрати внимание на свое смирение». Иконография этого образа необычна. Пресвятая Богородица изображена сидящей. На голове у нее корона, а в руках скипетр – признак царской власти. Рукой она поддерживает стоящего у нее на коленях младенца. Одной рукой младенец касается щеки своей матушки, а в другой у него держава. Держава, как и Петр, это тоже признак царской власти. Это удивительная икона, необычная икона. Появилась на Руси, согласно летописям, на Псковской земле в 1420 году на острове Каменном. Когда ее обрели, из правого глаза у Пресвятой Богородицы текла кровавая слеза. Подробности обретения летописец не пишет. Мы знаем только, что это был очень трудный период для Псковской земли. Полчища князя Витовта осаждали в это время Псков, пытаясь его захватить. А кроме того, в это время на Псковской земле... Распространилось моровое поветрие. Люди гибли десятками. Очень страдали люди, молились, прося помощи Пресвятой Богородице, И эта икона им была явлена. Пресвятая Богородица как бы показывала, что она тоже с нами, с народом, и очень сочувствует горе людей. Вот что означали ее кровавые слезы. Она плакала всю дорогу, когда ее переносили торжественно в Троицкий собор города Пскова. И когда ее установили там, тогда только кровавые слезы прекратились. Перед этой иконой сразу стали служить молебной, и совершилось чудо. Моровое поветрие, от которого, казалось бы, не было спасения, вдруг прекратилось. Да и литовский князь Витофт отошел от Псковской земли со своим войском. Перестал терзать нашу землю. Икона сразу стала знаменитой. С нее стали делать многочисленные списки и распространять их по другим храмам. Но в дальнейшем следы ее теряются. Вероятно, икона погибла. И, потому что на Псковскую землю были и другие нападения. И Троицкий собор был подвержен ограблению врагов. И последние сведения о ней в летописи мы можем читать в XVIII веке. Мы читаем, что с этой иконой было сделано два списка. Один список находится в храме Флоровского женского монастыря города Киева, а другой в Свято-Виденском мужском монастыре, тоже города Киева, где пребывает поныне. Вот об этом списке, который находится в Свято-Виденском мужском монастыре, известно чуть более, чем о первом. Написала его в 18 веке благочестивая монахиня Мария, кто была женщиной, это точно неизвестно. Известно, что она была богатой княгиней. А потом, раздав все свое имущество бедным, ушла в монастырь и несла такие аскетические подвиги, что Господь разрешил ей написать лик своей непорочной матери. В тонком сне явилась к монахине Марии Пресвятая Богородица. И повелела ей написать образ призрей на смирение. При этом краски она повелела замешивать на святой воде, а кисть изготовить из мощей мучеников. Так монахиня Мария и поступила. То есть по благословению священников она изготовила кисти из мощей мучеников, а краски замешала на святой воде и, обладая художественным талантом, написала дивный образ Божьей Матери. При этом известно, что во время написания иконы она постоянно читала Иисусову молитву, в сердце своем просила Божью Матерь, чтобы каждый человек получил исцеление от болезни или освобождение от каких-то других скорбей, кто будет обращаться к этому образу, и строго постилась. То есть ничего не вкушала, кроме святых христовых тайн. И таким образом она создала список, который стал чудотворным. Известно несколько чудес, которые произошли по молитвам перед этой иконой. В частности, в XVIII веке известен случай, как в один воскресный день в храм пришла бабушка со своей глухонемой внучкой, да, девочкой лет 12. После молитвы перед иконой девочка вдруг заговорила и обратилась к своей бабушке, да, назвав ее бабушкой. Старушка очень удивилась и стала спрашивать, как же девочка заговорила, ведь она от рождения была глухонемой. И тогда, указав на икону, юная от сказала, вот эта тетя на меня думала. Так вот совершилось такое вот чудо. Следующее чудо тоже имело место в XVIII веке. Одна женщина вместе с маленькой дочкой поехала кататься на лодке. Она отвлеклась немного, а в это время ребенок перевернулся за борт и пошел ко дну. В отчаянии женщина стала призывать на помощь Божью Матерь. И тогда на дне как в зеркале появил, отразился образ Божьей Матери призрена смирения. Пресвятая Богородица сошла с иконы, взяла малышку на руки и отдала маме. Девочка оказалась жива и здорова. Хотя, в общем-то, довольно долгое время пробыла на дне. Могла бы захлебнуться. Вот такие чудеса происходили по молитвам Пресвятой Богородицы, через ее икону. Совершились подобные чудеса и в наши дни. О современном чуде от этой иконы пишет в своей книге «Не продавайте жемчужные ожерелья» православная писательница Наталья Сухинина. Как я вам уже говорила, эта икона сейчас находится в Веденском мужском монастыре города Киева. Конечно же, этот мужской монастырь был в водосоветской власти закрыт, но икону спасла монахиня Феодора. Таким образом, уже в наши дни, когда монастырь был открыт, то эта икона оказалась на своем месте. Вот что пишется, пишет в рассказе Наталья Сухинина. Рассказывает настоятель храма Игумен Дамиан. Лето. 1993 года на стекле иконы изнутри появилась небольшая муть. Все думали, что что-то произошло с самой иконой. Решили отдать ее в реставрацию. Но когда сняли раму со стеклом, их-то зачем нести в реставрацию, то увидели на стекле отпечаток точно такой же иконы. А потом были приглашены ученые чтобы посмотри, посмотреть, что это такое. И пришли к выводу, что это не рукотворный отпечаток, то есть он появился каким-то чудом. Так вот Пресвятая Богородица явила чудо уже в наши дни. Тогда этот киот с стеклом поставили отдельно. А на Пресвятую Богородицу, на ее образ, одели свежее стекло, чистое. И вот в 2001 году тоже есть свидетельство, произошло ровно такое же чудо. Мы, дорогие братья и сестры, должны помнить, что Пресвятая Богородица с нами и в наши дни. Но только что от нас требуется? От нас требуется в первую очередь наше смирение, да, сам образ называется «Призри смирение», а также вера, любовь к ближнему, добрые дела. И тогда обязательно помощь нам придет. То есть не нужно думать, что Пресвятая Богородица Господь помогали только в древности нашим предкам. Я поздравляю вас с Днем памяти этого дивного образа. И храни вас всех Господь. Желаю вам больше смирения.